Привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу протестировать с вами такую покупку из магазина FixPrice, как сыворотка для лица антистресс от фирмы Сенда. Брала я ее 70 или 77 рублей, я точно не помню, потому что э, бонусы тратила <laughs> с карточки. Ну, около вот ну, где-то так вот она и стоит. Тут идет экстракт голубики, кофеин. Ну, а что тут еще написано? Кожа энергию, значительно улучшает цвет лица, а также способствует интенсивному обновлению и восстановлению. Экстракт голубики обладает себе регулирующими свойствами, улучшает воспаление, способствует восстановлению волокон, коллагена, улучшает состояние сосудов и капилляров. Кофеин отлично тонзирует, устраняет тусклость, усиливает кровообращение и отмен веществ, выводит токсины. Пентовитин улучшает гидратацию. клетки эпидермиса, создает долговременный защитный барьер для кожи. Геалуронат натрия поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи, не допускает ее обезвоживание, борется с морщинами. Способ применения. Нанесите небольшое количество сыворотки на лицо, равномерно распределите по массажным линиям лица. Сыворотка антистресс подарит ощущение свежести и комфорта, улучшит цвет лица, наполнит кожу сиянием и энергией. После использования сыворотки рекомендуется нанести крем серии Сэнда, соответствующий по вашему типу кожи. Так. Давайте посмотрим, что внутри у нас идет. Конечно, упаковка такая большая, а внутри вот всего вот так, вот, совсем чуть-чуть. Вот, в общем, идет вот такой вот маленький тюбик. Тут он идет весь такой вот пузырчатый там что-то. Так, работает он вот. Вот он идет прозрачным гелем. Давайте попробуем, как будет на лице. Пахнет вообще классно. Мне вообще нравится этот фирма. Я пользуюсь тоником для лица от этой фирмы. Мне очень нравится. Надеюсь, это тоже неплохое средство. И, конечно, хотелось бы то, что действительно она делает кожу лучше. Покраснение у меня, потому что я делала маску для лица. Поэтому еще не отошло. Наносится хорошо, в принципе. Много средства не надо. Хорошо распределяется. Наношу руками, мне так проще. В общем, похожу пять минут. Скажу, как она впитывается. И увидим. В общем, вот хожу уже 5 минут. Впиталась она, кстати, достаточно быстро. Но есть вот этот липкий эффект на лице. Я не знаю, надеюсь, он впитается еще. Ну, не знаю, так побаловаться, в принципе, можно. Запах у него приятный. В общем, смотрите сами, брать не брать. Но липкость есть, присутствует. Если только, наверное, на ночь наносить, не знаю, днем, будет липнуть к лицу. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рад видеть вас снова. Всем пока!